был изготовлен вот такой вот шлифовальный станок. Электромотор от стиральной машины через конденсатор подключен. И такая вот оправка. На эту оправку одевается вот такой вот диск из фанеры. С одной стороны шлифовальная бумага, с другой стороны его выкрасили в черный цвет, чтобы меньше отражался свет. И выполнены прорези этот диск устанавливается таким образом, что шлифовальная бумага оказывается внизу. Таким болтом притягивается. Вот включаем его. И теперь получается через прорези видно изображение. То есть как бы диск получается полупрозрачный это позволяет при обработке деталей видеть непосредственно обрабатываемую в данный момент поверхность. Вот хорошо видно, как поверхность в данный момент обрабатывается. То есть легко контролировать обработку поверхности. дополнение к ролику про шлифовальный станочек. На этом же станочке, кроме шлифования шкуркой, можно выполнять и полирование. Для этого диск с наждачной шкуркой с прорезями заменяется на диск с войлоком. У этого диска прорези не делаются по двум причинам. Первое. Войлок рыхлый, Поэтому он быстро размахряется и загораживает прорези, а плотный фетр найти трудно. Во-вторых, при использовании пасты ГОИ качество полировки в процессе работы определить нельзя, так как поверхность мутная от самой пасты. И для контроля полировки приходится каждый раз протирать поверхность тряпочкой. То есть полирование производится все равно вслепую. Как бы. Вот берется шарик, к примеру, и производится полирование. Плохо закреплен. И тогда вот протирается тряпочкой. И вот видно, что поверхность отполировалась.